В данном уроке мы рассмотрим торговлю по простейшим формациям. Какие простейшие формации, которые мы, вы должны знать перед тем, как начать торговлю? Это основные. Торговля по тренду, торговля по уровню поддержки и сопротивления и торговля по зоне поддержки и сопротивления. Что это такое, вы уже должны приблизительно представлять. Мы будем торговать, соответственно, торговля идет два, в двух направлениях. Это может быть на пробой, как тренда, так и уровня. И на отбой от тренда, от уровня. Ну, естественно, чаще всегда происходит отбой, но движения на пробой они более интенсивные и более продолжительные. Очень часто используют методику, когда заходят на отбой, но стоп ставит реверсный. То есть в случае, если у вас срабатывает стоп, то вы фактически входите на пробой и уже работаете в направлении пробития. Либо это тренд, либо это поддержка сопротивления, ну, либо зона поддержки сопротивления. Отличие тренда от уровня поддержки сопротивления в том, что по тренду сложнее, во-первых, его определить. Это достаточно субъективное мнение, где проходит тренд. И я в курсе по техническому анализу рассказывал, что методика проведения тренда может быть различные, И никогда два или три трейдера не проведут одинаковые тренды. Если они не будут друг другу подглядывать, каждый проведет тренд по-своему, по своим э, точкам. Кто-то проведет по теням, кто-то поведет по телам свечей, кто-то, может быть, внешний, кто-то внутренний будет проводить линии тренда. То есть они допускают большую субъективность. А вот уровень поддержки сопротивления более понятная величина, потому что она определяется high-low свечи и еще лучше использовать зоны поддержки сопротивления. Это когда несколько уровней, когда свечи бьются в несколько точек, которые близко расположены друг к другу по уровням. И тогда получается некая зона. С зоны работать проще, потому что понятно, если вы входите в зоне в каком-то направлении, то стоп можно ставить за уровнем этой зоны, поддержки или сопротивления. Мы будем сейчас пробовать работать. Возьмем инструмент популярный на текущий момент, это нефть, и попробуем совершить несколько сделок. Мы будем использовать автоматизированное выставление стопа и профита. Можно делать это вручную, но если у вас сделок будет много и вы будете короткие, брать стопы, короткие профиты будете пытаться забирать, то эта программа вам однозначно поможет и упростить работу. Самое главное, что вы не будете ошибаться. Давайте терминал квик откроем и посмотрим, как это все будет выглядеть. Можно работать по нескольким инструментам, но мы сейчас для примера возьмем один инструмент, попробуем на нем совершить какие-то сделки. Здесь мы наносим уровни поддержки сопротивления уровни эти могут периодически нужно корректировать нужно их также можно помечать их по жирности в, в зависимости от важности вот например этот уровень более важный мы его сделаем жирным вот например здесь есть тренд который у нас глобальный вот по двум точкам мы сейчас пятиминутный график смотрим проведенный его можно жирным провести локальный тренд можно провести как бы менее жирным. Но вот сейчас вот здесь пожирнее вот этот тренд поставим, потому что уже здесь несколько точек его касания, и это может быть ну, интересный момент для входа. Но смотрите, сейчас вот прошел, косну, коснулись мы уровня сопротивления. Этот уровень был проведен раньше. Видите, вот он, несколько дней назад этот уровень сопротивления сформировался, и рынок от него отскакивает. Запущен у нас робот SuperSmart Stop Profit. Вот здесь есть настройки. Сейчас я не буду сдаваться подробно в настройки, потому что к роботу прилагается подробная видеоинструкция. Скажу только, что мы настроили стопы выставлять реальные. Профиты реальные выставляются лимитками. Выставляются они лесенкой. Мы будем сами входить, а он будет выставлять автоматически стопы профит. Вот настроена, настроена лесенка, то есть профит 30. И дальше с шагом 10 будет выставляться лесенка профитов. Стоп у нас одной линии будет выставляться. Стоп в шагах цены у нас. Стоп будет переставляться при наборе позиции И при перевороте или выходе лимитки будут автоматически удаляться. Лишние. Вот это мы закрываем. Это нам не потребуется. Здесь табличка у нас открыта. Ну, здесь будет только отображаться количество вышедших стопов и профит. У нас есть возможность выставить. Будем торговать на три контракта. Помним. ГО у нас, в принципе, до этого достаточно. Меньше 7000 ГО нам хватит на выставление трех контрактов. Вот я, давайте, пробую заходить лимитированной заявкой. Я ее выставляю. И у меня сразу появляется уровень стопа. Видите, сразу подкрашивается красным, что позиция шартовая. И выставляется стоп. И выставляется первый уровень профита. Вот такой заход автоматически мы сделали. На основе того, что... Был удар и отскок от уровня сопротивления. Нехорошо здесь то, что стоп стоит а, ниже, чем а, а вот этот уровень, который здесь проходит. Ну, Можно при желании его подвинуть вручную вот, за хай этой свечи. Но очень большая вероятность, что если уж мы туда придем, то скорее всего дальше будет пробой. Давайте стоп у нас настроим мы с реверсом. Вот мы поставили реверс. Все эти настройки сохраняем. И давайте проверим, что стоп у нас стоит действительно реверсный. Он стоит на два контракта, хотя куплен один. Мы планировали на три контракта заходить. Давайте еще дополнительно поставим здесь лимитки на вход. И у нас стоп будет тоже корректироваться в зависимости от средней цены входа. Мы здесь, конечно, немножко пропустили точку входа. Можно было, нужно было входить вот здесь пораньше. Когда мы ударились в уровень и сформировалась, сформировалась черная свеча. После этого можно было уже заходить. Поскольку сейчас уже время ушло, но мы от этого же уровня сейчас можно также входить, потому что цена собственно точно такая же, как она была до этого. Две еще дополнительные лимитки на вход я поставил. И давайте еще единственные как я сделаю настройки. Я все-таки уберу галочку перевыставлять стоп при наборе позиций». То есть э, я не хочу, чтобы он усреднялся. Я сам поставлю вот стоп туда, где мне нужно. Точнее не поставлю, а передвину. И все. И дальше мы будем просто находиться в позиции. Будем ждать либо стопа с переворотом, либо будем ждать своего профита. Профит-стоп-соотношение должно быть приблизительно 1, 1 к 3. Это минимальное значение. Больше можно профит ставить, меньше нельзя. Есть, конечно, исключения. Например, вы находитесь ну, практически у уровня профита и в ближайшие там, 10 минут должна выйти важная статистика. В этот момент, конечно, профит лучше закрыть и дождаться уже следующего, следующей точки входа, следующего условия, при котором можно снова совершить данную сделку. Смотрим также. У нас есть уровень тренда. Вот эта красная линия, которая у нас идет и стоит за профитом. Соответственно, если профит бы оказался за уровнем тренда, то до него э, могли бы мы не дойти, потому что могло быть отталкивание от тренда и торговля опять вверх. Поэтому профит лучше ставить перед важным уровнем поддержки. В данном случае вот этот тренд, восходящий тренд, он является уровнем поддержки. Профит всегда лучше, если он будет стоять перед ним. Вот так, как сейчас или чуть ниже, возможно, но за трендом нежелательно. То же самое, если это будет не тренд поддержки являться, а уровень поддержки. Тоже профит лучше ставить перед уровнем, а стоп желательно ставить за уровнем. Так будет более безопасно для вашей торговли. При такой торговле у вас больше свободного времени, потому что вы вошли. Дальше вам, по сути, пока делать ничего не нужно. Вы ждете либо стопа, либо профита и можете искать следующую точку входа. Вы можете работать здесь на нескольких инструментах. То есть у вас особенно помогает здесь, если будет несколько мониторов, вы настроили там, 3, 4, 5, 6 инструментов. То есть самый основной нефть. Можно одновременно рассматривать Сбербанк, Газпром, ВТБ, если у кого небольшие суммы. Но я сегодня посмотрел ВТБ, очень слабая ликвидность, даже на 5 минутках. Достаточно тяжело смотреть на график. Мало сделок очень. Магнит из таких расторгованных бумаг, фьючерсов, это я все говорю про фьючерсы на срочной секции. При такой торговле можно также посмотреть и американские акции. Можно начать торговать на Санкт-Петербургской бирже. И можно рассматривать торговлю акциями. То есть и у нас есть акции, у которых нет достаточно расторгованных фьючерсов, но на которых можно работать и применять тоже данные стратегии. При такой тактике немножко, наш скальперская торговля, она приобретает что-то среднее между скальпингом и интрадей торговлей. То есть здесь у вас сделок не может быть там при такой размере там стопа профита при стопе 10 и размере профита 30 шагов не может быть там больше 100 сделок. Это маловероятно, если только вы не будете торговать на нескольких инструментах. Тогда да. Но на одном инструменте как правило больше 10 сделок в день, ну 10 может быть 15 не произойдет. Если вы уменьшаете размер стопа и профита, то тогда количество сделок у вас, естественно, увеличивается. Здесь можно сделать несколько заходов от одной точки. Вошли, поставили, вот, например, вошли мы в шорт, поставили короткий стоп. Стоп наш выбили, но уровень сопротивления не прошли. Мы можем повторно в этой же области зайти в сделку. То есть вот здесь вот мы рассматриваем вход в шорт. Если наш, нас выбивает по стопу, можно повторно войти. Больше трех входов в одном, на одном уровне я не рекомендую никогда делать. Это слишком много, это уже приводит к запиливанию, и вы уже, видимо, не понимаете, что происходит с рынком. И, видимо, рынок может быть не такой адекватный, как вы хотите его себе представлять. Поэтому три захода на одном уровне. Обычно делается два в одном направлении, и третий уже, как правило, это реверсный вход. Здесь у нас стоит пятиминутный график. Можно перейти на минутку. Давайте попробуем перейти на минутку. Вполне возможно на минутке вот для нефти вполне минутный график подходит. Достаточно хорошая здесь ликвидность все свечки прорисовываются. Очень хороший расторгованный инструмент. Наверное, он входит там в топ ну, 10 точно, в топ 5 самых лучших инструментов. Но ну, наряду с, со Сбербанком, наряду с фьючерсом на индекс РТС, ну, наверное, я бы еще отметил Газпром, Лукойл, вот эти инструменты. А, рубль-доллар, конечно, вот эти инструменты можно легко торговать и на них можно заниматься скальпингом. Ну, кстати, вот здесь вот локальный есть уровень поддержки. Однозначно он здесь нарисовался. Давайте редактировать. Мы его не будем ставить толстый, тонкой линией. Но ну, это есть уровень поддержки и от него, как видите, сейчас мы отскочили. Вот при такой нанесении линий на минутном графике наш вход в середине диапазона выглядит немножко запоздалым. Но мы входили на пятиминутках и там цель у нас достаточная, но цель правильная это уровень тренда. Если сработают наши дополнительные дозаходы, то тогда средняя цена входа у нас будет правильной, мы будем входить у верхней границы канала и ширина составляет, значит, давайте смотрим 25 и 55, 30 с небольшим шагом. Еще раз мы тестируем уровень поддержки. И при его пробитии сейчас, конечно, вероятность движения в нашу сторону будет выше уже. Потому что если мы пробьем поддержку, она становится сопротивлением и уже сверху будет сдерживать возврат цены наверх. Обратите внимание, что стаканная торговля по нефти практически невозможна. В отличие от Сбербанка, Газпрома, инструмент привязан к мировым ценам на нефть. От центра стакана мы видим просто ровный слой заявок в обе стороны. То есть практически ничего в стакане увидеть не удается. Мы видим, да, что жесткое, огромное количество, видимого присутствует здесь маркетмейкеров, которые четко удерживают цены и удерживают спред в заданном интервале. То есть работа маркетмейкеров, работа арбитражеров, которые они дают вот так гулять цене, как мы видели, она гуляет там более волатильный инструмент, как Сбербанк и Газпром. Еще более волатильный инструмент, который практически ни к чему не привязан, поскольку в него входит огромное количество инструментов, это фьючерс на индекс RTS, А на нем еще сложнее работать. Ну и как мы уже говорили, его там чуть повыше, в любом случае к этому инструменту приходят те, у кого уже побольше средств на счету. Очень затянулась у нас сделка, и видите, что сейчас рынок идет против нас, и срабатывают дополнительные лимитированные заявки. Мы сейчас усредняемся, и соответственно цена входа у нас становится лучше. То есть, как мы рассчитывали, наш стоп, как раз когда все, если сработать все три заявки, будет стоять ну, на расстоянии где-то порядка 10 пунктов от нашей средней цены входа. Обратите внимание, что размер стопа мне не нужно корректировать. У нас количество увеличилось, и у нас уже стоит не два. У нас был открыт один в шорт, и стоял стоп на два контракта, чтобы был ревес. Сейчас у нас открыто два контракта в шорт. И у нас стоит количество 4, чтобы у нас опять стоп оказался реверсным. По правильному нужно смотреть 5-минутный таймфрейм, если мы заходили на 5 минутках Вот мы переключаемся на 5 минут, и здесь картина выглядит вход до заход. И вот счет 3 лимитка у нас, кстати, не сработало. Если бы мы работали на минутках изначально и заходили бы, то тут наверное должна быть и другая тактика. То есть здесь сформировался канал. Здесь нужно было заходить у верхней границы с покрытием у нижней границы канала. То есть, вот приблизительно так должны выглядеть сделки были. И на нижней границе ну, можно было заходить в лонг. И здесь, на случай, если будет пробой, то здесь, соответственно, нужно было переворачиваться и вставать в шорт. Но пока пробоя нижней границы не было, мы сейчас тоже вставим в направлении шорт, и нас тоже интересует пробой нижней границы, чтобы цена пошла в нашу сторону. Большой недостаток работы с трендами, то, что вот тренд он поскольку наклонный, он постоянно его направление а, меняет, а, его значение тренда на текущей свече меняется. И соответственно, когда мы только зашли в сделку, у нас а наш профит стоял перед линией тренда, а сейчас видите уже профит выходит за границу тренда, поскольку тренд к нам приближается. А Мы не должны переносить профит, не должны нарушать правила 1 к 3, поэтому мы его оставим, да, пусть он будет тогда у нас за границей тренда. Как видите, вот произошло пробитие уровня тренда. Почти подходим мы сейчас к профиту, рядом торгуемся. Вот можно посмотреть на графики. Пробитие уровня тренда, откат к нему. Вы видите, что этот уровень действительно виден участниками, от него играют. И вот подходим мы к первому уровню профита. Я принял решение все-таки закрыть позицию вручную, чуть-чуть передвинув профит поближе. Почему? Какие причины? Как я уже говорил, тренд он, э, постепенно приближается, и получается, что пробой тренда произошел, а мы еще до профита нашего не дошли. Дальше, что может произойти с рынком, непонятно. Итак, сделка очень сильно затянулась, если мы посмотрим там пятиминутный таймфрейм. И, как показала последующая тенденция, что цена опять э, стала возвращаться к точке входа. Поэтому это закрытие, ну... Получилась не очень слишком такая скальперская сделка, медленная. Ну, при такой торговле, конечно, количество инструментов, на которых вы работаете, должно быть не один и не два. Потому что слишком мало у вас будет сделок. Вы зашли и дальше у вас, по сути, ничего от вас не требуется. Все отслеживается автоматически. Ну, Поэтому я передвинул профиты. Сделка закрылась. Ну и получился тут вход по 46. И выход по выход где-то приблизительно по 15, там 17. Получилось порядка 30 пунктов. Ну, вот такой минимум, который можно брать вот при таких размерах стопа и профита. При таких размерах точнее стопа. Мы сейчас отталкиваемся от стопа. Если мы работали вот на минутке в диапазоне, то нужно было, конечно, в первую очередь начинать вот после того, как вот здесь сформировался. В данной точке сформировался уже диапазон. Вот уже две точки есть эта линия сопротивления она уже была, здесь уже можно было заходить, вот здесь вот здесь можно было заходить в шорт, здесь надо было закрываться, переворачиваться ну и ждать здесь, наверное, не знаю, наверное уже могла позиция не закрыться, могла закрыться в диапазоне стопы и профиты все должны быть короче ну и здесь вполне возможно, что вот в этой точке сработал где-то стоп очередной от входа сложно загадывать, но Сделка закрыта и можно подсчитывать полученный профит. Пока сделка не закрыта, говорить о каком-то профите, о каком-то плюсе или минусе никакого смысла нет. То есть бумажная прибыль, она ни о чем не говорит. Когда сделку закрыли, только тогда подсчитывайте профит. Продолжаем работать по простейшим формациям. Простейшие формации, еще раз вспоминаем, это тренды, это уровни поддержки и сопротивления и отсюда вытекающие зоны поддержки и сопротивления. Мы сегодня будем торговать по двум инструментам. Это Сбербанк и Рубль-Доллар. На каждый я настроил, сделал свои настройки робота, который автоматически выставляет стопы и профиты. Это будет мне удобно, потому что он будет автоматически при входе в позицию. Я выбираю точку входа, он автоматически выставляет мне стоп. У меня размер 15 для Рубль-Доллар, размер 10 для Сбербанка. И выставляет автоматический профит. Размер профита один к трем. Если захожу не на один контракт, а на несколько, у меня выставляется лесенка профитов. То есть стоп у меня один, а лесенка профитов, которые будут выставляться лимитками. Ну, когда мы найдем точку входа, вы это все увидите еще раз на графике. Можно настроить и больше инструментов. Ну, для примера я сделал сегодня, буду работать на двух. Количество инструментов, на которые можно настроить роботов, который автоматически будет стоп выставлять неограничено как правило больше 5-6 инструментов редко кто работает очень сложно отслеживать такое количество информации когда мы работали по стакану там это было максимум два три инструмента здесь можно отслеживать больше инструментов уже это больше зависит от вашего оборудованного рабочего места если у вас большие хорошие мониторы вы можете на каждый монитор несколько вывести графиков и одновременно наблюдать проводить постоянно зоны поддержки, сопротивления и тренды прорисовывать. Вот Я уже предварительно на двух инструментах сделал. Рынок у нас сейчас вот открывается. Смотрите, Сбербанк подходит к некому локальному сопротивлению. На первой свече я не рекомендую входить. Давайте посмотрим, чтобы рынок проторговался. Опять же, оптимальное время это начало 10.10-10.15 для начала торговли. Сделок сегодня будет меньше, потому что у нас будут Входы, и после этого мы уже не будем смотреть на стакан, мы будем смотреть только на, будут выставляться автоматически стопы и профиты, и выход будет только по ним. Ну, за, естественно, за неким исключением, если мы видим, что нам пора крыться по каким-то другим причинам. Например, мы подошли к важному уровню, и там может быть разворот. Если мы пробиваем тренд и стоим против тренда, тоже здесь можно перевернуться и войти в новую позицию по новому сигналу. Который мы увидели давайте смотреть за рынком и ждать какие у нас появятся сигналы на инструментов которые мы сегодня будем работать ну, смотрите у нас рубль-доллар сразу очень далеко ушел от нашего текущего положения давайте мы здесь вот явно здесь вот этот уровень нужно обозначить по мере того как идет торговля уровни вы дорисовываете корректируете Давно я не торговал инструментом рубль-доллар, я поставлю сейчас побольше стоп. и Соответственно, я увеличу сразу стоп профит э, размер 1 к 3. Потому что смотрите, какие свечи на открытии. Достаточно волатильный рынок. И с таким стопом будет сложно заходить, потому что будет его просто выбивать. Работать будем на три контракта, потому что у нас должно, во-первых, хватать, чтобы выставить лесенку. И должно хватать на то, чтобы у нас был запас 50% ПГО. И при размере позиции 3 контракта я смогу одновременно зайти на Сбербанк и одновременно смогу еще дополнительно на рубль-доллар дол, рубль зайти. Давайте сейчас, кстати, проверим. Выставляю 3 контракта здесь и выставляю три контракта на другом инструменте. Все у нас выставляется. его нам хватает. Подходим мы к уровню сопротивления по Сбербанку. У нас, правда, обозначен тонкой линией. Давайте посмотрим. Да, уже этот уровень просто он был распилен. Но я всегда рекомендую Уровни, которые вы пробили и распилили, оставлять. Часто бывает, что через какое-то время рынок к этому уровню подходит и снова от него отталкивается в ту или в другую сторону. В любом случае уровень это большое количество участников, которые на этом уровне входили, выходили из позиции. И все крупные движения начинаются, как правило, от какого-то важного уровня. Немножко изменил я тактику. Здесь вот я на Сбербанке, когда мы подходили к уровню поддержки, выставил заранее заявку-лимитку. И она срабатывала здесь удачно. И автоматически вот выставился профит 60 пунктов. сработал все три уровня профита. И еще один заход у нас получился по рубль-доллару. Здесь уже я выставлялся после того, как расформировалась белая свеча. Мы ударились в уровень сопротивление и вот заход опять три уровня профита у нас стоят но пока до них еще мы не дошли, прошли только половину пути можно стоп подвигать ну в принципе вот когда мы уже ушли от этого уровня, можно его подвигать практически за уровень стоит. то есть если мы возвращаемся обратно к уровню сопротивления больше вероятность, что мы его либо запилим либо пробьем и уйдем уже в другую сторону одну сделку мы наконец-то сделали прибыльную и следующую сделку вот у нас по рубль-доллару тоже, я надеюсь, что она закроется а, скоро в плюс, потому что цена отошла от уровня сопротивления. Тут работает вероятность. Вероятность того, что от уровня рынок отскочит, она выше, чем пробьет. И он уже, когда мы входим, когда он уже показал это действие, одновременно выставляются стопы и профиты, которые гораздо больше стопа. Поэтому если у нас... Одна сделка обычно одна прибыльная. Мы будем в плюсе. В стакане вы уже видите. Вот они, профиты уже совсем рядом. Всегда обидно, когда 2-3 пункта не доходят до профита. И рынок разворачивается в этот момент. Вот это самая обидная ситуация. Вот сейчас видите, что мы не дошли один шаг всего лишь до нашего профита. Если рынок сейчас развернется и сработает стоп. Да, конечно, будет обидно. Снова мы видим наши профиты в стакане. Это всегда приятно. Но опять никак-никак не можем мы до них добраться. Ну, будем надеяться, что в этот раз мы вот этот очередной локальный лоу мы пробьем. Ну, один пункт уже. Опять в тот же пункт бьемся. И никак мы не доходим. Вот, все, нашу заявку первую сняли. Берем второй уровень. И сразу смотрим стоп стоп уже теперь стоит на один контракт. То есть остался один контракт и стоп соответственно один контракт у нас остался. Он автоматически роботом корректируется. Нам уже здесь не нужно думать, постоянно корректировать стопы и профиты. Очень удобно работать с роботом именно вот по такой стратегии, когда мы думаем только о том, где зайти и все. И дальше уже по ситуации в стакане корректируем стопы, корректируем там стопы и профиты, чтобы под локальный лоу передвинуть или но ну, опять вот третий профит никак у нас не забирается. Ну, давайте пока подождем. Скорее всего волатильность хорошая. Сейчас в любом случае наш уровень ну, зацепит какую нибудь тенью свечи. Даже если рынок не пойдет ниже, он тенью сейчас зацепит и скорее всего сработает. Да. Но ну, все, закрываются все три профита. И у нас вот на лицо две сделки, которые мы совершили. Запили у нас при открытии. Но ну, поставили мы очень короткие стопы и пытались... Ну, Рано достаточно входить, еще пока не сформировался локальный хай, первый хай после открытия, а, поторопились с ходами, но ну, вот следующие сделки оказались удачными. Вот по такой тактике и нужно приблизительно работать. Вы видите хороший уровень, вы от него входите и стоп ставите уже по теханализу, там, за зону сопротивления, за уровень тренда и ждете стопа профита. Когда вы вошли в сделку, здесь вы можете уже успокоиться. Передвигать, передвигать ли стоп без убыток? Можно передвигать. Но это больше психологический фактор. Реально профита это не добавляет. Раз уж вы поставили стоп, пусть он стоит там, где я остался. Но единственное, можно его подвинуть вот поближе к уровню, если вы уставили немножко с запасом, так, чтобы он оказался как можно ближе там, к зоне поддержки сопротивления. Худшее, что можно придумать, это использовать трейлинг-стоп, который просто тупо тянется за ценой. Вот трейлинг-стоп будет ухудшать ваши результаты однозначно. По данной стратегии все. И еще будем уже отдельно рассматривать стратегию работы по формациям. Там уже вы будете выискивать на графике непосредственно формации, которые, по которым вам нужно работать, которые как только появляются на рынке, вы по ним тут же входите. Размер стопа и профита, вам нужно поиграться, вам нужно поработать вот с конкретными инструментами и для каждого инструмента подобрать свои параметры. Я сейчас вот попытался на Сбербанке выставить стоп без подготовки, мне казалось, что это достаточно такого стопа, то есть ну, у меня получалось таким стопом заходить, когда я работал по стакану, а вот эта стратегия, она более такая более простая с одной стороны но с другой стороны мы не видим что происходит в стакане не видим куда может рынок в любой момент дернуться единственное что она требует она требует автоматизации выставления стопа и профита чтобы вам было работать комфортнее удобнее и можно было охватить как можно больше инструментов я сейчас работаю так что я мог зайти на одном инструменте и одновременно найти зайти на другом инструменте вы можете распределить контракты так что вы например у вас 6 инструментов и одновременно вы можете находиться в двух инструментах то есть на одно можете зайти на втором но на третьем уже нет можно так потому что скорее всего 6 одновременно сигналов не возникнет кроме того если вы часть позиции уже кроете по какому инструменту у вас освобождаются дополнительные деньги за счет того, что уже гарантийное обеспечение уменьшается. И вы можете заходить уже по третьему инструменту, к примеру. То есть тут вы должны четко знать, сколько каких контрактов одновременно мы можем на, открыть на каких инструментах. Большого смысла тоже нет выбрать 10 инструментов и по каждому заходить по минимально-по одному контракту. У вас тогда очень много гарантийного обеспечения и средств будет всегда свободных. Это неправильно для скальпинга. Нужно максимально все выжимать из вашей работы смотрите интересно вот по Сбербанку первый раз мы этот уровень пробили почему я говорю оставляйте старые уровни, а вот второй раз мы в этот уровень ударились и от него откатились и откатились причем прилично вот наши опять же здесь есть те 60 пунктов которые мы рассчитывали брать по профиту То есть, как вариант старые уровни от них тоже можно работать и забирать профит спасибо за внимание